Выборы президента Беларуси состоялись, проголосовало уже более 54% избирателей, сообщила в воскресенье председатель Центризбиркома Республики Лидия Ермошина. «Следовательно, уже можно говорить о том, что мы в конце дня получим какой-то результат», — сказала она в ходе стрима. По ее данным, преодолели 50% барьер все регионы, кроме города Минска. В двух из них, это Гомельская и Могилевская области, на избирательные участки пришли на 12 дня уже более 60%, уточнила глава ЦИК.